Я чудо Вселенной, я достояние мира, я дар Божий. Я чудо Вселенной, я достояние мира, я дар Божий. Я чудо Вселенной, я достояние мира, я дар Божий. Благодарю Тебя, Вселенная, благодарю Тебя, Высшая Сила, благодарю Тебя, удача. Благодарю Тебя Вселенная, Благодарю Тебя Высшая Сила, Благодарю Тебя Удача. Я чувствую энергию денег, Я вдыхаю энергию денег, Я сливаюсь в единое с энергией денег, Я с радостью встречаю подарки, Любые. Я с радостью принимаю подарки, от каждого, кто хочет их подарить. И я с радостью дарю подарки каждому, кто готов принять. Я освобождаюсь от любых плохих мыслей обо мне. Я освобождаюсь от любых плохих мыслей о деньгах. Я освобождаюсь от любых плохих мыслях о людях. Я чувствую денежную энергию как она свободно проходит через меня. Я расслабляюсь и освобождаюсь от всех блоков, от всего, что мешает денежной энергии свободно гулять через меня, принося мне подарки, принося изобилие, принося деньги. И точно так же свободно я могу давать деньги, подарки богатство это счастье богатство это радость богатство это удовольствие и комфорт богатство это радость богатство это счастье богатство это удовольствие и комфорт я впускаю в себя радость я принимаю удовольствие комфорт богатство я счастлива и благодарна за все что у меня есть я счастлива и благодарна за все что у меня есть я отпускаю от себя страх больших денег страх это всего лишь иллюзия я принимаю в себя изобилие я принимаю в себя Большие деньги. Я принимаю в свою жизнь обладание большими деньгами. Я принимаю ценность себя. Я достойна всех сокровищ мира. Я принимаю себя. Я достойна всех сокровищ мира. Я сокровище этого мира. Я достойна изобилия. Я достойна шикарной жизни. Я достойна жить в комфорте. Я вдыхаю денежную энергию. Я ощущаю тепло денежной энергии. Я чувствую ее золотой свет. Я чувствую тепло, разливается энергия. Ощущаю каждой клеточке моего тела денежную энергию, я наполняюсь ею и снимаю зажимы там, где они есть. Я принимаю в себя большие деньги, я принимаю в себя комфортную жизнь. Деньги – это хорошо, деньги – это прекрасно, деньги – это чудесно.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 Я есть ценность мира, я есть изобилие, я есть богатство, я есть ценность мира. Денег всегда и всем достаточно. В этом мире денег всем хватит. Я счастлива и благодарна, что деньги есть у людей. Я счастлива и благодарна, что деньги есть у людей. Я счастлива и благодарна, что деньги есть у людей. Я принимаю мою уникальность. Я принимаю мою уникальность. Я принимаю мою уникальность. Все мы разные и созданы, чтобы быть разными. Я особенная, изумительная. Я люблю себя. Я особенное и изумительное. Я люблю себя. Я особенная и изумительная. Я люблю себя. Мое сердце открыто. Я люблю других людей. И другие люди любят меня. Мое сердце открыто. Я люблю других людей. И другие люди любят меня. Мое сердце открыто. Я люблю других людей. И другие люди любят меня. Я позволяю денежной энергии течь свободно от меня к людям и от людей ко мне. Я разрешаю себе роскошь. Я позволяю себе роскошь во всем. Я разрешаю себе роскошь. Я позволяю себе роскошь во всем. Я позволяю себе все, чего я хочу. Я позволяю себе все, чего я хочу. Я беру себе богатство, изобилие, процветание и успех в моем любимом деле. Я беру себе успех в моем любимом деле. Я беру себе богатство, изобилие и процветание. Я готова отпустить то, чем я владею, чтобы получить то, что я желаю. Я готова избавляться от ненужного для меня. Сегодня самый прекрасный день, и я осознаю, что моя жизнь является воплощением изобилия, счастья, успеха, здоровья и любви. Сегодня самый прекрасный день. Моя жизнь воплощение изобилия, счастья, успеха. Сегодня самый прекрасный день. Моя жизнь воплощение здоровья, любви и счастья. Я работаю для радости и самореализации. Моя работа Дает мне желанный доход. Моя работа дает мне желанный доход. Я работаю для радости и самореализации. Моя работа дает мне желанный доход. Я финансово свободный человек. Я имею столько денег, сколько мне нужно. Я финансово свободный человек. Я имею столько денег, сколько мне нужно. Я имею столько денег, сколько мне нужно. Я имею столько денег, сколько мне нужно. Niche. Деньги приходят ко мне из разных источников. Я открыта для денег. Я выбираю счастье с деньгами. Деньги приходят ко мне из разных источников. Я выбираю счастье с деньгами. Я всегда плачу себе первой. Я открыта для денег. Деньги приходят ко мне из разных источников. Я благодарна Вселенной за то, что у меня есть деньги. И я благодарна деньгам за то, что они ко мне приходят. Мне приятно зарабатывать деньги. Мне приятно зарабатывать деньги. Я благодарю Бога за все, Я благодарю Вселенную за все, Я благодарю судьбу за все. Я всегда притягиваю в свою жизнь богатых, успешных людей, Я окружаю себя такими людьми. Деньги приходят ко мне разными путями, Я открыта для денег. С каждым днем я становлюсь богаче и богаче. Все, что бы я ни делала, в каждом моем деле у меня удача. С каждым днем я становлюсь богаче. Я доверяю процессу жизни. В моей жизни случается только правильное и прекрасное. Я очень везучая. Я удачливая и успешная. Мне всегда и во всем везет. Я очень везучая. Я удачливая и успешная. Мне всегда и во всем везет. Я достойна всего самого лучшего. Мое любимое дело. Позволяет мне получать признание, внимание и успех. Я достойна всего самого лучшего. Мне нравится заниматься моим любимым делом. Я достойна всего самого лучшего. В моей жизни все прекрасно. В моем мире все прекрасно. В моей реальности все прекрасно. Я успешный и богатый человек здесь и сейчас. Я успешный и богатый человек здесь и сейчас. Я успешный и богатый человек здесь и сейчас. Я живу прекрасной жизнью и привлекаю в нее только самое лучшее. Я живу прекрасной жизнью. И привлекаю в нее только самое лучшее. Я живу прекрасной жизнью и привлекаю в нее только самое лучшее. Я благодарна за свою жизнь. Я благодарна за то, что я есть, за то, что живу и дышу. Это чудесно. Я люблю себя. Я люблю весь мир. Я люблю всех людей вокруг. Я ощущаю себя прекрасно с теми деньгами, которые у меня есть. Я готова принять свою жизнь еще больше. Этот мир – мир денег и мир богатства. Я выбираю богатство. Я частица этого мира. Я выбираю богатство. В этом мире всегда найдется много денег для меня. Этот мир ⁇ мир денег. И я частица этого мира. И в этом мире много денег для меня. Мои доходы растут. С каждым днем я становлюсь богаче и богаче. Я беру ответственность за свою жизнь и осознанно отношусь к деньгам. Я осознанно впускаю в себя денежную энергию. Я расслабляюсь и позволяю ей течь свободно. Обо мне заботится Вселенная. Я радостный и счастливый человек. Я самая счастливая женщина на свете. И я чувствую, как деньги с удовольствием текут ко мне в дом. Я ценность этого мира, и я привлекаю деньги в свою жизнь легко.